Почти французский шансон, сеньтью шансонки на ресамбле и в Монтан В темно-синем лесу, Где трепещут оси, Где с дубов колдунов Облетает листва на поляне траву.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 шепчут в тумане У поганых болот Чьи-то тени встают Косят зайцы траву Трынь траву на поляне И от страха Все быстрее Песенку поют А нам все равно А нам все равно Пусть боимся Гордивый мы волка и поездки. сову Дела есть у нас самый жуткий час Мы волшебную косим трын траву о о о о е о о о А нам все равно! е yeah, е yeah, yeah. Идут танцы обычно. А -а -а -а. Работал хореограф. Давай примерно изобразим. ва па Невозможно. ва па па А нам все равно, а нам все равно. Берда в требную молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год самый жуткий час косит при траву. Станем мы кораблей и отважнее льва. Уста и под роз самый жуткий час. Все напасть нам будут предпринимать. А нам все равно, а нам все равно. Станем мы храбрее и отважнее льва. пуста и под раз самый жуткий час. Все на пасти нам будут предпринимать.